Секс может быть независим от любви, потому что люди могут заниматься сексом и получать удовольствие, даже если они не влюблены. Но вот тут возникает парадокс, и возникает ловушка. И это то, что мы сначала как бы подозревали, а потом убедились даже на прямых измерениях. Эксперимент проходил в лаборатории профессора Короткова. Испытуемые, молодые мужчины и женщины, находились в закрытом помещении. На них были датчики, и мы просто на экране монитора наблюдали физиологическую реакцию. Вывод, который сделали ученые, прежде всего касается мужчин. Если это технический секс, энергетика резко падает вплоть до, до стрессового состояния. То есть секс ради секса он изнуряет и истощает. Мы действительно несколько раз повторили подобный эксперимент, хотя он достаточно сложный и аккуратный. И каждый раз кривая энергетических всплесков на мониторе показывала, что в случае отсутствия любви во время физической близости вся энергия от мужчины переходит к женщине. Мужчина остается пустым. Когда же это часть любовных отношений, тогда это дает подъем колоссальной энергетики. Он происходит и у мужчины, и у женщин. И вот это то мощнейшее состояние, которое потом дает вот это состояние полнейшей удовлетворенности, окрыленности и сказать, чувства того, чтобы было что было что-то особенное.